приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Стрелец на июль 2021 года июль будет очень комфортным месяцем в эмоциональном плане к тому же он принесет активность в жизнь каждого из нас в первую очередь по той причине что Меркурий будет двигаться на большой скорости в этом месяце, это будет способствовать решению бумажных дел, это будет облегчать коммуникацию, это замечательное время для того, чтобы начинать обучение и отправляться в поездки. К тому же управитель вашего знака Юпитер переходит в конце месяца из знака Рыбы, возвращается обратно в Водолей и будет находиться в этом знаке по 29 декабря и по сути этим переходом обозначается область ваших приоритетов на ближайшие полгода это тематика третьего дома в этот период вас могут интересовать поездки на небольшие расстояния может быть необходимо решать бумажные вопросы коммуникация с родственниками братьями сестрами также выходит на первый план к тому же это замечательное время для того, чтобы начинать обучение, а также для того, чтобы получать новые навыки. С 1 по 5 число Марс будет в аспекте Курану и Сатурну. Эти дни стоит посвятить работе и в целом это хорошее время для того, чтобы разобраться с любыми важными вопросами, которые будут в этот период возникать. Благодаря аспекту к Сатурну получится все структурировать, любой процесс разделить на составляющие, главное не выбиваться из рабочей колеи и девиз этого периода что лучше делать понемногу, но постоянно, чем рывками, но стараться сделать сразу большой объем работы. 5 числа Солнце будет делать секстиль к Урану. В этот день важно контролировать эмоции, так как аспект направлен на ваш сектор здоровья, поэтому если вы будете сильно вот так эмоционально реагировать на происходящее, то может сразу это все отображаться на вашем самочувствии. Также в этот день могут возникать неожиданные ситуации на работе, главное стараться реагировать на то, что происходит по факту и решайте проблему по мере их поступления. 6 числа Меркурий будет в аспекте к Нептуну, это хорошее время для творческих людей, это замечательный период для тех, чья работа связана с определенным воображением, с тем, чтобы создавать что-то новое, придумывать что-то новое. Но в целом для такой плодотворной коммуникации аспект не подходящий, так как он дает волю фантазии, и порой уводит от действительности, от реальности. Точно так же не стоит доверять на слова, особенно если вы решаете бумажные вопросы, старайтесь все, о чем вы договариваетесь, фиксировать. С 7 по 8 число Венера будет в аспекте к Сатурну и Урану. Это выведет эмоциональные проблемы на первый план. И в целом в этот период тема отношений может быть приоритетной. К тому же тема именно коммуникации в отношениях, так как затронут ваш третий девятый дом, ось общения. В целом в этот период важно находить общий язык, и это подходящее время для того, чтобы обсуждать не самые приятные вопросы, но действительно то, что накопилось и то, что давно пора обсудить. 10 числа будет новолуние в знаке рак в вашем восьмом доме новолуние это всегда эмоциональное событие и это время когда мы задумываемся о том что стоит начать что-то новое стоит изменить подход к решению старых задач и к тому же новолуние происходит еще и в водном знаке рак это знак который связан с луной и эмоциями поэтому Действительно, время вблизи 10 числа может сопровождаться разного рода переживаниями, мыслями, чувствами, и вы склонны в этот период очень эмоционально реагировать на все, что будет происходить. Поэтому даже какое-то незначительное событие может восприниматься вами в это время как что-то сверхзначимое. И в целом восьмой дом отвечает за тему отношений, близости в отношениях и за тему финансов, поэтому для многих представителей вашего знака зодиака это новолуние также сделает акцент на теме отношений и возможно это все будет также и в контексте финансовых вопросов. С 11 по 28 число Меркурий быстро пронесется по знаку Рак по вашему восьмому сектору, поэтому Период будет весьма благоприятный для того, чтобы быстро включиться в процесс и решить вопросы, связанные с темой недвижимости, финансов, распределения имущества, распределения семейного бюджета. В целом, это хороший период для того, чтобы решать те вопросы, которые давно требуют вашего вмешательства, но по каким-то причинам не хватало на это времени. Если вы собираетесь что-то делать с нуля, то можете не учесть какие-то определенные нюансы, так как Меркурий будет очень быстрый. И все-таки этот период подходит для того, чтобы давать скорость тем процессам, которые очень долго тянулись. Если вы собираетесь в это время открывать свой бизнес, либо хотите рассмотреть тему инвестиций куда-то, совершить крупную покупку, то будьте осторожны, старайтесь все-таки не спешить, советуйтесь и э, делайте все сообща. 12 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру, и это весьма благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с недвижимостью, документами, а также это хорошее время для покупки и продажи, особенно если это касается дома, семьи э, и комфорта. 13 числа будет точное соединение венеры и марса но в целом это тоже такой аспект месяца скажем так соединение венеры и марса будет ощущаться на протяжении всего месяца но в первой половине месяца это соединение даст вам желание куда-то съездить это время когда ваш кругозор расширяется когда вы склонны пересматривать свои убеждения, смотреть на привычные для вас вещи под иным углом. Вообще соединение Венеры и Марса называется в астрологии аспектом страсти. И в первую очередь это аспект сильного увлечения чем-то. Вас может заинтересовать какой-то человек в этот период, но также этот аспект может говорить о увлечении путешествиями или увлечении обучением, то есть главное вот понимать, что вам интересно в этот период и уделять этому внимание. Это может вам в дальнейшем пригодиться в работе и в вашем развитии себя как личности. 15 числа Солнце будет в хорошем аспекте к Нептуну и это может дать желание больше общаться с семьей, проводить время с вашими родными. Это может дать момент финансовой поддержки, подарки от ваших родных и близких. Это может дать долгожданную встречу с человеком, которого вы давно не видели. В целом это аспект эмоциональный. И он говорит о желании вот провести время в кругу людей, которые вам очень дороги. 17 числа Солнце будет в оппозиции к Плутону. Это противостояние будет на вашей финансовой оси, поэтому может возникнуть необходимость решить какую-то задачу материального характера. Это необходимость решить какой-то вопрос сложный, опять-таки в эмоциональном плане, но в целом важно все-таки проявлять смелость и действовать решительно. 18 числа Лилит переходит в знак Близнецы в ваш сектор партнерства и взаимодействия с людьми. Лилит это не планета, это фиктивная точка, и она показывает теневую сторону нашей эмоциональности. Под ее воздействием наши тайные страхи, сомнения, в себе в других начинают выходить наружу, и человек склонен принимать за действительность то что может сам себе придумать и вот такого эффекта вам стоит опасаться в отношениях лилит будет показывать вам ваши скажем так страхи которые касаются отношений с другими людьми ваши ошибки в отношениях главное в этот период что называется не залипать на каких-то проблемах лилит вот обычно дает такую Фокусировку на том, на чем не стоит вообще фокусироваться, останавливаться, зацикливаться. Избегайте вот этой зацикленности на ком-то или на каких-то отдельных проблемах. Старайтесь все-таки переключаться из одного на другое, решать постепенно разные задачи. И если вы видите, что рядом появляется человек, который вас цело вовлекает вот в подобную историю, то подумайте дважды действительно ли вам это нужно 20 числа меркурий будет в аспекте курану это хороший день для спонтанных встреч быстрого решения задач, которые касаются вашей работы в целом это аспект когда хорошо планировать но планы могут быстро меняться поэтому Легче в этот день загадывать что-то на будущее, чем решать текущие задачи. Но старайтесь не терять почву под ногами, поэтому стройте планы, но что-то делайте и от вас зависящее в этот день. 22 числа Солнце переходит в Лев на месяц и в этот же день Венера меняет знак и переходит в Деву по 16 августа. Венера это у нас планета, отвечающая за тему отношений, финансов, за эмоции наши, и так как 22 числа сразу две планеты меняют знак, то это такой нестабильный день в эмоциональном плане, но в целом переход Венеры в Деву будет дисциплинировать вас, и это хорошее время для того, чтобы получать то, к чему вы пришли, это время когда вы можете многое делать для того чтобы достичь своей цели это период когда есть возможность найти общий язык с вышестоящими людьми главное избегать излишней эмоциональности и действовать по протоколу да то есть общаться со всеми именно в формате тех позиции которые вы занимаете в жизни 24 числа будет полнолуние в водолее в вашем третьем доме полнолуние это кульминация завершения какого-то процесса возможность получить результат но особенность водолея в том что это знак находящийся под управлением урана и когда люди ощущают влияние водолея им важно понимать, что будет дальше. То есть не настолько идет заинтересованность в том, что есть сейчас, как желание посмотреть, что же будет э, когда-то. Поэтому главное по этому полнолунию э, цените то, что у вас есть. Вы будете получать результаты, вы будете иметь э, вот, возможность делать выводы, чем-то гордиться, в чем-то э, стараться спреть делать лучше. Но, тем не менее, вот избегайте излишней зацикленности на будущем, на том, а что же будет дальше. Старайтесь все-таки принимать сегодняшнее и радоваться тому, что вы имеете. В целом, это хорошее полнолуние для составления планов, для того, чтобы понять действительно, что же будет дальше. И в этот день будет интересный аспект между Меркурием и Нептуном и это будет способствовать э, взаимопониманию, и так как полнолуние в вашем секторе коммуникации, то э, по э, этому событию может действительно вам удастся решить вот, э, важный вопрос, достичь взаимопонимания с каким-то человеком. Но сразу 25 числа будет оппозиция Меркурия и Плутона, это аспект, касающийся финансов, Поэтому опять-таки после полнолуния возникнет необходимость решать финансовые вопросы и в этот день могут быть незапланированные расходы. Как я уже сказала 28 числа будет переход Юпитера обратно в знак Водолей и Юпитер будет находиться в вашем третьем секторе коммуникации, обучения, поездок, бумажных дел и эти вопросы должны решаться особенно легко до конца года. И именно вот в контексте этих вопросов могут быть какие-то важные задачи ваши на этот период 29 числа марс меняет знак переходит в деву по 15 сентября и он будет находиться в вашем десятом секторе карьеры жизненных целей и достижений и в этот период вы можете очень четко обозначать свои цели и это хорошее время для достижения этих целей и для продвижения вперед. Не всегда эти цели будут касаться работы. Это может быть связано с другими темами, которые для вас в приоритете. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!